Оранжевый закат На фоне потресканных домов Ты так хотела рассказать Ему насколько тяжело Ты так хотела показать Ему прокуренный балкон У тебя слезы на глазах У него целый горизонт Не плачь, прошу Я тоже не вывожу Держись, держу. Не плачь, прошу, я тоже не вывожу. Держись, держу. Светло-голубой рассвет снова укладывает спать, ложится смысла уже нет, он вынуждает закрывать глаза, чтобы не видеть все, что ты успела потерять. Когда проснешься, тебя ждет темно закат. Не плачь, прошу, я тоже не вывожу, держись. Плачь, прошу Я тоже не вывожу Держись Держись